Алхамдулилахирабилали алимин васаллату васаламу ала ашрафилан бия и валмурсалин И у него четыре части. Делится на четыре части, значит, Рафан Насбун, Хафдун Джазмун. Рафа, у каждого из них есть признаки, свои признаки. Мы сказали, самый главный признак это у Рафа Дамма, У у бы это Фатха, у Хафда Кясра, у Джазма Сукун. Рафа мы с вами разобрали. Раф мы с вами разобрали. То есть, дома Вау, Алиф и Нун. И где он приходит, все вот эти, все эти э, аляматы, где они приходят, мы тоже с вами прошли. Теперь насып. насып. Мы сказали, основная будет у них Фатха. Пять их признаков. Пять признаков Насба. Основной признак это Фатха. Потом Алиф, потом Кясра, потом Я, потом Хазва Убирается Нун. Значит, Алиф, Кясра, Я и убирание Нуна. Вот это вот основные, основные пять признаков. Мы, значит, основ... главный фатха, где он приходит, в трех местах. Исмальмоврат мы уже с вами проходили на прошлом уроке. В единственном числе имя. Пример. Лакейту Алиян. Я встретил Алия, Али. Я встретил Али. Здесь на фатху заканчивается танвин фатха. Значит, мы говорим, что это, это у нас Исмальмоврат. Признак его назба будет Фатха, явное. Дальше. Джамтаксир. Джамтаксир. «са, э, ар-риджаля. То есть я шел вместе с мужчинами, да? Отправился в путь, может быть, там, или куда-то. Вместе с мужчинами. Видите, мужчины. Риджаля. Джамтаксира это множественное число, поломная форма. Было слово роджуль. Аль риджаль – поломанная форма. Что такое поломанная? Либо какие-то буквы добавляются, либо какие-то убавляются. Харакаты меняются, по-другому стоит. Был Роджуль, стало Риджаль. Вот это Джамтаксир – поломанная форма, множество на числа. Сахаптур Риджаля – Мансуб. У него признаком его назба будет Фатха явная. Дальше Фиаль Аль Фиаль Мудория. Фи Глагол Мудория. И да, да халялейги, когда заходит на него насыбун, какой-то амель, он насып. У алям я тасльби то есть какой-то действующий фактор на него заходит и не присоединяется к нему на конце ничего. У фиаля удория ничего не должно быть в конце ни нуна там никаких этих. Смотрите пример. Лян набраха алейги акифина сказано в Куране. Лян набраха лян вот это Амель лян. Он из Мансубатов. Он делает насып на глагол. Было на браху, лян пришло, стало лян на браха. На браха. На фатху заканчивается. И видите, на конце после ха никаких добавок нету. Ни двойственного числа, лян на браха. Там или еще лян на браху. там Нет. Здесь ничего не добавляется. Просто глагол мудоре у которого не присоединено к концу ничего. Ляннабраха. Так, с Фатхой мы разобрались. Аль-Алиф. Аль-Алиф. Аль-Алиф. Фиасма аль, -алиф. аль, -алиф. аль, -алиф. Фи -аль только приходит. Пять имен мы проходили с вами. Абуке, Ахуке, Ахамуке, Фуке, вазумалин Вот здесь они тоже. Ра-Айту, Абакя, Ахакя, факя То есть, вот здесь уже вместо Вау у нас был Прошлые, на прошлом уроке. Вау, были. Теперь Алиф. Абака, Ахока, Малин. Вот это Алиф. Признак теперь того, что это имя в состоянии Насад Мансуб. Ахокя, Мансуб. Признаком их насба будет Алиф, скажите. Потому что это Асмауль Хомса. Потому что это Асмауль Хомса. Признаком их насба будет Алиф. Вместо... Главного директора не Аниль а хати. Есть. Дальше. Кясра. Аль-Кясра. Кясра, он приходит в джама муаннас салим Во множественном числе женского рода. Мы уже с вами проходили. Атун, атун, когда добавляем. Атун, муслиматун, канитатун, абидатун, такиятун, атун. Это множественное число. Значит, халякаллаху самавати. Смотрите, халякаллаху самавати ати. Ати. Здесь уже кясра, видите, на конце кясра. Аллах Сухану создал небеса. Аллах Сухану создал небеса. Халяк Аллаху Самавати. вати ардыяти. Здесь ати, и э, это множественное число женского рода, здоровая форма, и на конце у нее кясра явная. Это признак назба. Признак назба. Понятно, да? То есть, мансуб. Мы говорим мансуб. Мансуб. Есть. Я. Оно в двойственном числе приводится. Тасния. Двойственное. Тасния. Когда двое. Иснейн. джама. И множественное число. Тасния и джам. Во множественном числе. Значит, Назарту. Усфурайн. Я посмотрел на двух. Осфурайн двух птичек фаука Поверх дерева. На дереве сидели, да? На дарту Осфурайн. Птички эти Осфура это воробей. Два воробья сидели там, Фаукасшаджарайн на дереве. Я увидел двух воробьев на дереве. Осфурайн. Вот смотрите, два. Тосни, мы говорим же, два. Осфурайн. Осфурайн. Вот здесь. Айн. Признаком двойственного числа, вот это будет фатха, яй с циконом, нун с кесрой, айн, усфурэйн, китабэйн, а, муалимэйн, а, толибэйн, айн, айн, айн. Ай, ай. Понятно, вот так заканчивается, айн. А множественное число, наоборот, здесь будет, кесра уже будет, а, а здесь а, нун будет с фатхой. Получается, усфурина. Муалимина, там и еще какие-то, Мударрисина, вот такой вот. У них разница тоснее и Джам, что у тоснее Фатха первая стоит, потом я с Сукуном, потом Нун с Кясрой. А у множественного числа будет первая Кясра стоит, потом я с Сукуном и Нун с Фатхой. То есть, меняются они. Зеркальное отображение друг друга, понятно, да? Двойственное и множественное число. Значит, я увидел двух воробьев на дереве. Мусфурайн мы говорим здесь, значит, слово Усфурайн, Мы говорим Мансуп. При, признаком их назва будет Я вместо Фатхи. Я вместо Фатхи. И это двойственное число, таснее. точнее двойственное число. И будет состояние насыб. Дальше. Пример. Иштара. Иштара Аби купил мой папа Китабайни. Смотрите, Китабайни. То есть 도, тоже здесь. Двойственное число проведено. Кита Байни две книги. Мой отец купил две книги. Кита видите, Айни, Айни. Кита Байни. Все, это понятно. То есть и двойственное и множественное число мы сказали форма одинаковая, просто хоракиаты меняются. Здесь, здесь будет кесра, а здесь будет фатха. У число. а у, у двойственного числа Здесь фатха, вот здесь кясра, здесь как вот на примерах, вот здесь усфурайни и китабайни. Я прошли. Хасфунну не убирается нун. Смотрите, то есть здесь уже глаголы пришли, здесь уже с глаголами, значит мы имеем дело. Филафаалиль хомса. Пять глаголов мы с вами проходили, это... Пять глаголов мы с вами проходили, проходили, обязательно проходили, да. Смотрите, где это у нас нун. Хамса мы проходили, с вами проходили. Якумани, такумани, якумуна, такумуна, такумина. Вот эти. Видите, у них нун есть. Нун, нун, нун, нун, нун, нун, нун, нун, нун. А вот когда насып, у него исчезают этот нун. У него нун этот исчезает. Смотрите. в филе иль хамсов в пяти глаголах. А ляти рафа, битабати нун. То есть, когда в состоянии Рафа, у него у них есть нун. А, в состоянии насба он уходит. Состояние насба он уходит. Понятно, да? Состояние насба он уходит. Дальше. Смотрим пример. Я Меня обрадовало то, что Анна. Ан Тахфазуду Русаком. То, что вы учите ваши уроки. Тахфазуна было, видите, Тахфазуна. Нун ушел здесь. Нун ушел. Нун ушел. Ваши уроки. Меня обрадовало то, что вы учите ваши уроки. Вот здесь тахфалду, Мы говорим вот этот тахфазу. Будет мансуб. Мансуб. Признаком его назба будет хазфунун. Должен быть нун. Но его убрали, видите? И вот это хазфунун это признак. Признак назба. Признак назба. То, что слово в мансуб. И еще здесь мы еще будем проходить амели, действующие факторы. Вот этот ан, он как раз из мансубатов. Он именно заходит на глаголы ан. И он делает глагол в состоянии нас То есть это еще один признак. Это мы будем с вами проходить. Когда мансубаты зайдем, отдельно уже мансубаты, то вы увидите ан, лян, идан, кай. То есть есть амели, которые заходят которые заходят на глаголы, и как они влияют. Они убирают нун. Убирают нун. Состояние нас обставят глагол. Это будет. Это урок будет, иншаллах, у нас с вами. Еще один пример. То есть, вот они сами примеры. Я вам говорил ан. Здесь есть лян. Лян яфааля. Лян тафаля Здесь тоже ва, ва, ва. Это просто и, и, и. То есть, не обращать внимания на это. Ва, ва, ва. Это и, и, и. Я их иногда убираю. Убираю. Дальше. Здесь без харакетов, но здесь понятно. Здесь понятно все. Здесь понятно самое главное. лян, тафаля, ни. Так как вы требующие знания, вы уже должны привыкать вот к таким формам, что харакетов в, в книгах вы можете даже не увидеть. Когда много читаете, ваш уже привыкает глаз. Когда читаете Курран, когда читаете Хадисы, когда будете читать книги другие, вы уже привыкаете. Здесь все понятно. Лян Яфаля. Здесь харакеты даже. ташкиль не надо ставить нигде. Ни сукуна, ничего. Здесь понятно. Лян Тафаля. Лян Тафаля. Вален Тафаля. Вален э, Тафали. Нун везде исчез. Хазфун Нун произошел. Почему? Потому что Лян зашел, этот Амиль. Лян, Лян, Лян, Лян, Лян. Это Амиль который делает именно хасфу-нун, убирает нун. Глагол ставит в состояние насаб, Понятно, да? Вот, значит, афалил хомса мы с вами прошли. И все признаки этого хасфу-нуна мы прошли. Насаб закончили, по милости Аллаха. Остается у нас хафт и джазм. Барак Аллаху фейкум. Субханакаллаху. Ви хамдик ашхаду аля илях